Всем огромный привет! Меня зовут Дарья Лекарева, и я успешный интернет-предприниматель. Благодаря своему онлайн-бизнесу мне удалось выйти на очень хорошие финансовые результаты, поэтому я с огромным удовольствием приглашаю вас в свою бизнес-игру «Онлайн-революция сети бизнес-деньги». На протяжении 30 дней мы вместе с вами будем работать над тем, чтобы в ваши социальные сети приходили ваши потенциальные клиенты и партнеры, интересовались тем, чем вы занимаетесь, и у них возникало желание покупать. Вы правильно оформите свои социальные сети, которые будут привлекательными для ваших будущих партнеров и клиентов. Вы поймете, кто является вашей целевой аудиторией и самое главное, где эту аудиторию можно найти в интернете. Вы начнете привлекать себе новых подписчиков на страницу с помощью платных и бесплатных методов. Вы научитесь вовлекать людей с помощью постов, видео и прямых эфиров, переводить этих а, подписчиков в лояльных подписчиков, а потом уже переводить их клиентов. И, конечно же, я поделюсь своими продающими скриптами и расскажу, каким образом сегодня можно продавать в социальных сетях так, чтобы у человека возникало желание покупать. А, неважно, что вы сейчас продаете, товар или услугу, абсолютно все можно продавать через социальные сети, если знать, как это сделать правильно и грамотно. Поэтому эта игра 100% будет очень полезна для вас. Ну что ж, я жду вас в своей игре. Скоро начинаем. Пока.